Привет. Всем привет. Прошу прощения, что долго подключался. Но для нас для меня Инстаграм это новая вещь. Поэтому пока тут все настроил. Так. Так, так, так, так. Ага. Софик включает свои игрушки. Насколько я понял. Такие вот дела. Ну, дождемся, когда будет больше, чем два человека. Да, вот три человека. Ура! Присоединились трое. Это уже хорошо. Как дела спрашивают? Нормально? Что ж, сидим, -сидим в карантине. Люди в ладоши хлопают. Вот да. сейчас опять ездит машина и какие-то там объявления делает на улице. Ну да, что не Патрон, надо. Громко говорить. Никуда не надо выходить, но мы не слышим. Она достаточно далеко ездит. Ну, у нас закрыто все. Кричит, да? Это надо будет выходить на улицу, там слушать. Так что и вот над небо над Европой показать. Я всегда снимал небо над Европой. Меня восхищало то, что все, в инверсии кругом белые следы, самолетов полно, то есть вот поднимаешь голову, ну как минимум 20-30 вот только в одном секторе неба следов, да, а, но ну, я снимал, что-то глава качаешь я покажу, я специально считал, да, то есть ну, любую полусферу берешь, то есть 20-30 следов там есть, это обязательно да, то что, что ту... а, да это... Относительно, да, вот Этой оси конечно Да, вот, и А сейчас поднимаешь голову, там ни одного следа нет Что, не так? Ну, по-разному, добрый вечер д... не сейчас нет, точно, я просто про 20-30 Не всегда, конечно, я сто... я столько-то Не каждый раз вижу а, Ну, я добрый много вечер. раз снимал и покажу Добрый вечер, друзья, слава, здоровья, семье Спасибо Спасибо большое шалом Шалом. ну Вы... я уже ответил а. Нет, да все добрый вечер ага так что сейчас были аплодисменты в поддержку врачей всех кто на передовой да есть видео такое интересное я вот его увидела значит госпиталь не знаю что за город значит, полицейские по одну сторону, ну, это можно выставить потом после эфира у тебя там, значит, полицейские по одну сторону от госпиталя немножко стоят там, ну, метров в десяти, наверное, и вышли врачи все, значит, к выходу, ну, на улицу, к главному выходу, значит, и вдоль госпиталя встали, там много докторов, все в масках в этих защитных. Значит, это, ну как это называется одеяние у них. Вот. И они друг друга аплодировали. Просто стояли, друг друга аплодировали, потому что они понимают, что насколько все это опасно. Спрашивают, видели видео не Невзорово из Испании? Нет, не видели, рассказывали. А в Испании? О-о-о. Расскажите, что делаете. О чем там забыл? Не знаю. Там домик, наверное. Не знаю. Или кораблик какой-нибудь маленький? Да нет, откуда у Невзорова? У Невзорова нету? Ты На думаешь? Мне кажется... Ты именно... хотел сказать, что у тебя ничего нет? Я хотел сказать, ну, немножко покорректнее, хотел сказать, что те, у кого есть хотя бы маленький домик, или маленький кораблик, они всегда как-то очень аккуратно о чем то говорят. Ну, Невзоров неаккуратно говорят. Не настолько, как ты, говоришь? Ну, нет, конечно. Настолько, как я, вообще нет таких, которые... Не, а есть вот кто-нибудь, хоть кто-то, как приблизительно, вот как ты откровенно говоришь? Ну, это те, которые уже убежали давным-давно. То есть, я говорил так и в России, и здесь. А uh -huh. эти, те, которые украли денег, убежали, да... И из-за рубежа что-то тявкают, да, такие есть. По крайней мере, я одного сумасшедшего такого знаю, вора и жулика, mm -hmm. который тявкает из-за рубежа и рассказывает, как не, не должны голодать вот так, а надо вот так голодать, как нужно воевать и так далее. И Хотя, как умирать. Да, и как умирать. И Хотя родину. сам в протестных акциях ни в одной не принял участие. И в России только крал деньги, больше ничем не и занимался. И при этом был всем доволен. да. Запрос на участие в вашем прямом эфире. Давайте посмотрим. Вот зачем вы добавляете, добавляетесь в эфир и потом отклоняете? Ожидание, подключения. Вячеслав, как считать? О! Привет. Привет, Слава. Слушай, это опять тебя бомбит Санкт-Петербург. Очень приятно. Как бы, блин, поклонник уже, ну, практически, наверное, года два уже даже подписался в подписчики. Слушай, Слава, знаешь, есть такое у меня дело. Я вот слушаю как бы вот э, такую вещь. Как бы все говорят, что как бы надо проголосовать, ну, дома там как бы сидеть, вот не ходить на эту ахинею по поводу вот этого вот, знаешь, э, ну, вот это где нигде пожизненного. Ну, вот, понятно, да. голосовать 22 апреля. Да, да, да, понимаешь? Я вот, э, ну, считаю так, что в принципе, как бы это правильно. Понимаешь? Но с другой стороны, понимаешь, вот вспоминая август, да, вот когда собирали в Мосгордуму, понимаешь, есть такая штука, вот как я думаю. Понимаешь, вот было бы хорошо, чтобы... Я понимаю, что в нашей стране это бесполезняк там этот Вова, там, блядь, вся хуйня, они там скажут, Набиуллина, они там скажут, заебись, там просто пиздец, как бы, вот, Вова лучший, Вова сладкий, там, как бы, и, понимаешь, э, ну, смысл в том, что, понимаешь, э, я так считаю, вот, по себе, вот, по себе, например, я... Единственное, что не поддерживаю насчет того, что да, вот как сейчас это произойдет 22-го, я не понимаю. Может туда в противогазе, как ты иногда снимаешься, но я хочу поставить галочку, что не согласен. Понимаешь почему? Вот объясню. Может быть, может быть я дурак, может я питерский идиот, но я считаю как, понимаешь? Смотри, вот если я поставлю галочку, что я не согласен, а потом, блядь, по телевизору мне теща скажет, что, ёпта, 87 процентов, понимаешь, это лишний толчок для таких же долбоевов, как некоторые мои друзья. Понимаешь, они пошли, блядь, вот понимаешь, вот как в Москве произошла эта поебень, вот вспомни, Соболь, там всю ерунду. Все будет по-другому, абсолютно, понимаешь? Поэтому это, это, это, когда они собирали на протестное голосование, это было организовано. Сейчас абсолютно все дезорганизовано, поэтому самый лучший способ в этом не участвовать, не ходить и бойкотировать. Потому что ну, да. придет какое-то количество людей, они проголосуют против. Даже там вот на том участке, на который ты сходишь и проголосуешь против, там скажут «100% за». Ну что ты сделаешь? Ну ты пойдешь рассказывать, что ты был против, они подтасовали. Ты что думаешь, там никто не знает, что они подтасовали? Все прекрасно знают. Абсолютно. А вот если ты никуда не пойдешь, а у себя на балконе выведешь плакат, ⁇ Идите нахуй, пидорасы ⁇ я никуда не пойду 22 числа. Это будет гораздо сильнее. Вот вся страна сидит. И на балконах вывесило плакаты «Мы никуда не идем, потому что мы пидоры». Самое смешное, что не пойдет и масса людей, которые вообще... Не, ну, абсолютно не неполитизированные, они просто за суд коронавируса. И мы должны им сказать, слышь, мы никуда не идем, и вы не ходите, потому что кто пойдет, заболеет и сдохнет. А если, представляешь, никто не пришел, а часть людей еще вылетела на балконы плакаты, что вы пидоры, и мы к вам не придем, да и катитесь нахер из нашей страны, это будет совсем другой результат. Слава, понимаешь, есть такая вещь, я с тобой полностью согласен, да я в принципе со всей оппозицией согласен, потому что я как бы сам, может быть, так сказать, долбанутый оппозиционер, еще, начиная где-то с 82-го года, когда ездил на юнону с пластинками, понимаешь, там, вот, но суть-то не в этом. У меня куча вот таких долбанутых одноклассников, у самому там уже под полтинник и туда выше я не буду распространяться, но смысл в другом, я устал даже с этой хуйней бороться, понимаете, потому что они мне кричат, кто еще может быть, я говорю, какая вам хуй разница, вам не настопизил, говорю, вот этот дебил, который, блядь, за 20 лет, говорю, вот он, сука, когда я пришел вот э, с армии, мне было э, там, блядь, ну это был 87 седьмой год, блядь, мне тогда было 20 лет. Когда эту суку вы, вытащили, в 2000 году мне было, тридцать 33 года, возраст Христа. Сука, из этого возраста Христа до 20 лет я с этой скотиной все какие-то отжимания делаю. То рывок, то подъем, то, блядь, опущение, блядь, нахуй. Сколько может? Что я потом буду говорить? Вот у меня сын, блядь, сейчас 27 лет. Я ему говорю, слышь, говорю, пока подожди немножко, подожди, потому что родишь внука, блядь, они тебя и так подсадили, блядь, на ипотеке, блядь, на всякую хуйту, ёпта. А потом, блядь, нахуй, что будем делать, блядь? Говорю, я, конечно, все это понимаю, говорю. Ну, блядь, бесит. Бесит. вот, ну, вот сейчас видишь понимаю. этот племянник племянник Путина организовывает партию. Для не чего это Бог, все делает? Блять, для а того это. чтобы когда вырастет твой внук, его сын, этого племянника Путина, обзирал твоего внука. Ты же понимаешь, mm -hmm. что это делается навсегда, понимаешь, вот да. сейчас. 102 года назад, сегодня, сегодня, как раз срок: 102 года назад царя батюшку бить, со всей семьей арестовали, а потом и шлепнули, как ты знаешь. Понимаешь, и для чего, для чего все это делалось? Для того, чтобы сейчас самозванец пришел. Что, народ России не может со всей семьей самозванцев, что ли, арестовать? Что ему мешает народу России? Поэтому надо с чего-то начинать. А самое согласованное действие, самое сейчас реальное действие это бойкот. Это самое реальное, потому что люди пойти там против, выступать и так далее, многие засад. А вот никуда не пойти, никто не засыт, особенно когда коронавирус, когда не надо никого пускать на свою квартиру там и так далее, когда часть людей может повесить плакаты какие-то. Там ну, сейчас я под... еще хотел ответить, кто тут написал. Прям. Ага. Так, в принципе, как бы э, за, за любой кипиш, понимаешь? Но, <свят> дело в том, что получается какая ересь. Э, ведь, э, я даже не знаю, как их называть там вата, не вата. Блин, да они для меня, понимаешь, вроде бы какие-то одноклассники, понимаешь, я их так не могу называть. Вроде бы нормальные тоже, как бы умные люди, ну, как бы с другой стороны. Но я только не понимаю, как как это может быть? Вот как можно в голову вбить вот такую ересь? Вот этого я не могу понять. Ну, они в основном люди слабоумные или очень трусливые. У кого в голове вот. это, понимаешь? Они вот сильно, иди очень иди сильно боятся, иди. а чтобы не показывать даже самим себе свой страх, иди. они придумали вот эту идею про доброго царя. Это же всегда так было. Почему люди на Руси всегда верили в доброго царя? А потому что альтернативы гораздо хуже. Если не будешь верить в доброго царя, то тебя просто повесят за шею. Поэтому лучше верить. Так люди привыкли. Те люди, которых, которые генетические рабы, которые генетические сакуны. Таких пол россии Ну, ты писали люди легко совершенно могли раньше подниматься в атаку на пулеметы, но очень трудно поднимались против власти. Всегда. Нет, понимаешь, я с тобой соглашаюсь во всем, понимаешь, потому что дело в том, что вот самое что интересное, да, вот обидно, да, в том, что люди, даже не зная истории, вот опять-таки, да, вот, они же не знают и начинают со мной спорить. Вот кто придумал эту Гаагу? Николай! Он же был мирный царь, который, блядь, все решал,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 потеря семьи, потеря своей жизни. Ну, Николай, если бы решал все миром, он бы не влез в Первую мировую войну, где ему совершенно делать было нечего. А -а -а -а. Абсолютно <с 3> нечего было делать. И тогда <с 4> бы да. не было никакой <с 4> революции, понимаешь? Потому да. что да. народ тогда навряд ли бы решился. Просто он дошел до крайней степени уже до, до самой последней точки. Поэтому да. не совсем он все мирно. Недаром он Николай Кровавый.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 он вступил в войну, а кто-то это вел у народа, у людей, у простых людей было оружие. Ну, у всех было оружие, потому что война вот. была. Во-первых, да? в России было разрешено оружие. Знаешь почему? Потому что Россия всегда находилась в жопе. И если ты посмотришь, то люди, которые шли воевать куда-то, ну, особенно офицеры или там вольно определяющиеся, они всегда покупали оружие в лавке, вот люди, которые воевали в Крымскую войну, офицеры, они покупали в лавке револьверы или фоше, тогда они продавались. А если ему давали табельное оружие, то это такой вот однозарядный капсульный пистолет, был совершенно ужасный, из которого ты никуда не попадешь. Когда, если вот сейчас ты даже откроешь, наверное, в интернете есть... По этому поводу очень много работ написано. Когда создавались отряды, особенно летные отряды, уже коммунисты создавали в 18 году, то нужно было мощные пистолеты, ну типа Маузера, какие-то другие длинностольные, Таких не было в арсеналах, и они давали объявления в газеты, что те, кто значит, имеет такое оружие, граждане, обычные граждане, принесите, пожалуйста, для формирования летного отряда. Такое объявление в 2018 году в Казани вышло, в газете, это я знаю точно, потому что я сам держал в руках эту газету. Поэтому всегда в России народ был вооружен. И это, кстати, правильно. Да, понимаешь, вот смотри, и вот сейчас вот, да, вот, опять-таки, если вот возвращаться... Тут просто еще люди рвутся, я прошу прощения, да-да, спасибо, спасибо, давай, давай, счастливо, спасибо за участие, пока. Так, так, так, так, а куда делся вот, сейчас было... Ну, они же какое-то время... Да, как повисело, и видно, и сорвало. Ну, да. ничего, если кто-то хотел, то он еще раз можно добавить. Я вообще считаю, что лимит какой-то надо поставить, потому что... Да нет, это, зачем? зачем он нет, может... ну общение с каждым человеком... Да мне кажется, нет, ну вот там кто-то просится, если там все, все сказали, mm -hmm. и кто-то просится, то надо запустить. Нет, я имею в времени с каждым человеком, чтобы каждый mm -hmm. имел возможность... А кто ее знает? Может, мы сейчас там цицерон какой-то mm -hmm. захочет и... А может, я перепутал, может, это помахать было, я вот сейчас хотел сказать опять. Да, да. там не увидишь уже ничего. Страшно говорить. Здравствуйте, да? Так. Так, так, так. Вячеслав, как на ваш взгляд, тормозила религия развития России? Ну, это не на мой взгляд, это на взгляд, допустим, царя Петра. Изначально, да, я думаю, что никто не будет сомневаться в том, что он был достаточно передовым и понимал, он, как вы видели, обнулил, да, сейчас можно так выразиться, обнулил патриарство, возглавил православную церковь сам, надзирать поставил прокурора. Священного синода над этим делом, почему именно на церкви надо было надзирать. Потому что понятно, что церковь могла завести куда-нибудь не туда. Ну и все помнят, как он разбирался, когда случались всякие чудеса. Да? Особенно, когда иконы мироточили, да? то начинали мироточить зады Попов. В общем-то, все нормально и обратите внимание. Сейчас как раз эти дни, 102 года назад, Русская Православная Церковь призвала молиться за временное правительство. И если вы помните, то еще не только манифест был подписан царем 15 числа, а уже прибежал князь Львов, прибежал в священный синоты и вытащили оттуда трон. Да, который там стоял, где э, царь иногда заседал в священном синоде. То есть, папы первый, кто выкинул нафиг трон царя. Посмотреть, что посмотреть? Богдан... Давай, включай. Посмотреть. Так что это, конечно, религия тормозит. Конечно, церковь тормозит, безусловно. Дядя Здравствуйте. Привет, привет. Привет, привет. Это меня зовут Богдан, я из Херсона. Это я иногда вам пишу по-братски прошу. Это вот я ага. В общем, ага. у меня к вам вопросов никаких нету. Я сам с Херсона, можете, может, меня спросить, что-то по Украину Херсон как-то. Да, а ну меня... расскажи, Богдан, расскажи, интересно, какая обстановка в Херсоне. Самое главное, сейчас всех интересует сейчас коронавирус. Коронавирус. коронавирус. А, а что, что начинает именно что с, этого? с этого? Ну, больных у нас, по-моему, нету, но карантин абсолютно полный. Закрыли практически, наверное, все. Сейчас, сейчас подумаю. Магазины работают, супермаркеты, по-моему, еще немножко, по-моему, еще не закрыли. Сегодня надо было очень поехать на дачу. Мы кое-как добрались, и назад я хотел на троллейбусе поехать, там подъехать часть остановки, и впускаю только по 10 человек. И вот передо мной закрылась дверь, и троллейбус уехал. В общем, э -э ну, ко кое-как добрался, но, в общем, вот как-то город практически... Ну, не вымер, но, ну, в общем, пустые улицы так. Ну, машины, правда, ездят. но а так уже, конечно, очень-очень тихо все. Знаешь, вот парадокс. парадокс. Первый, Первый раз я раз столкнулся, я с, столкнулся с, карантином, с карантином, так вот, близко. Это было в 1994 году. Я возвращался из Одессы, ехал из Одессы, на машине, машине, машине и, меня, и на въезде, меня на въезде, после, на после на да, после Николаева, Николаева наверное, там а, нет, раньше, раньше, да, давно. раньше давно. А, как, да, раз, как раз после Одессы после сразу Одессы меня, остановили меня остановили и сказали, что карантин, Николаев, Херсон, Херсон, Херсон и еще какие-то там какие территории, и вы, вы, собираетесь, вы собираетесь здесь, здесь там восстанавливаться? Я, Я нет, Хотя я собирался, ехал в Медведу, с, с ребенком, думал, мы ну, заедем там в Николаев, в Херсон и так далее. далее. И я проскочил все это быстро, представляешь, -то тогда что -то был какой-то, какой -то, какой -то. я уж не помню, по халере, наверное, по там, по там, халере там, там был короче Ну, я не знаю, что у нас тут в Херсоне, можно такого посмотреть, ну, как, не знаю даже. Я выхожу на Херсон и иду по улице, и я вижу, как будто мы живем на развалины какой-то бывшей цивилизации на самом деле очень развалин развалины город разруха ну, ну вот я иду про тротуару и вижу вот вижу какие-то руины руины советского союза вот вот и все практически. К сожалению, в к сожалению, в к сожалению в так везде, на бывшей территории СССР. А Обратим обрати внимание, что даже Прибалтика, Балтике, казалось бы, в Евросоюзе в вырвалось, но а все равно такие последствия, России, жуткие совершенно, совершенно, то есть как будто а, войну, а, пережили войну пережили тяжелейшую. тяжелейшую. Да, такие, да. Слова не буду вас задерживать, там наверное еще люди хотят. Все, ну, да. Но самое главное, Но самое главное важно, это, это что не на всех, не на всех территориях одинаковая, одинаковая ситуация, ситуация. где-то есть, надежда, есть надежда, надежда, потому что, потому, что там, потому, есть, там есть, там есть ну, некое ну, подобие, подобие демократии. демократии, демократии. Есть народ более-менее политизированный. А есть, а есть как в России, как, как, в, России, как в Туркмении как и так далее. То есть, где, где есть некие там некие, курбаши, курбаши, которые, все, которые заправляют. заправляют. И народ и сидит народ и там ковыряется в одном месте. В одном месте. Спасибо. спасибо, Владимир. Спасибо. вам спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Так. Сейчас посмотрим. Еще кто-то что-то писал. Я. Так, отправил вам видео Невзорова. Большое спасибо. Из Италии там написано. Так я не поняла, из Испании или из Италии? Из Италии, значит. Из больницы именно. А он в больнице а. или это он не просто где-то взял? взял. Так, долгих лет жизни. Остального можно достигнуть. Спасибо. Абсолютно согласна. Да. Привет. Давай. Че, давай. давай? Страшно говорить. Вячеслав, как на ваш взгляд, торговаться? Ну, нет, уже я на этот вопрос отвечал дальше тогда. Ну, а -а -а. все. Удивляюсь в очередной раз вашим знаниям. Да ну это же школьная программа, по миру Бога, о чем вы говорите, какие это знания. Почему в Херсоне так темно, как в попе? Ну. Не, ну это просто потому, что сейчас по времени темно. А как же, как же должно быть? Как в Америке, сейчас в Америке Мне нравится. День... Жили, Жили, бедно, бедно а потом, потом, потом... или, Да, очень Ссор. хорошо сказано. Варюш, забери у ребенка молоток. Это молоток у нее? ложку у нее, какой же молоток. Вечер добрый. Вот можно сейчас сказать, мы хотим сегодня попробовать, вот мы сняли сегодня новости по французскому каналу. Вот, и Сегодня нужно все это, ну там достаточно долго, там 20-30 минут, я не знаю, сколько, может быть, что-то вырезать. Ну, весь на Ютубе тогда. Ну, надо сначала нам сесть и вкратце все это перевести, то есть то, о чем там говорят. И... Ну, Варька-то вроде перевозила, или надо еще? Ну, люди же, никто-то не поймет, то есть хотя бы сказать, о чем, в чем суть, какие цифры, то есть то, что говорят у нас, то, что... Не в интернете где-то, вы думаете, фейки, не фейки, а то, что есть на самом деле. То есть там есть кадры, видео, что сейчас происходит в больницах. Как... Ну, это хорошо, Но это и надо это делать интересный. сейчас. Сейчас это и надо делать, чтобы информировать людей максимально. Молоток у ребенка пишет. Не молоток, ложка была чайная. Это Анюта что-то сказал Чайная ложка. Она там пила, как молоток. Да, да. Она у нас очень не, не любит хлопать в ладоши, представляете? И вот очень мы э, напрягались с этим делом. Ну, никак. Вот я начинаю, что она руки ну, разводит и что-то там кричит, не, не хочет хлопать в ладоши. Да. А тут на улице стали хлопать все в ладоши в 8 часов. И она, и она тоже хлопает в ладоши. Ну, завтра запишем. Будут все. Да. И плепет. она тоже хлопает в ладоши. Дадим ей, он ложку будет колотить еще ложкой. Тут сейчас все выходят с поварешками, со всякими скатствами. Привет, слушал рюни. недавно. Интервью экс-советника Путина Ларионова Гордону. Да? Там говорил, что Путин задумал остаться у власти, так как боится суда в Гаге по поводу сбитого самолета. Да перестаньте, он по уже оторвался. Судя... Ничего он не боится. О чем вы говорите? Во-первых, он... суд Гаги вообще на не рассматривает, рассматривает единственный суд от трибунал в Питере. И если суд в Гаге может ему что-то там нарисовать, да, тут его просто ну, посадят на кол, и все. Он это прекрасно понимает, отнимут все. Поэтому он не, не того он боится. Он боится собственного народа. Он боится, что его просто порвут на части вместе с семьей, как царю, а батюшку. Вот сейчас новости выходят, значит, новые обновляются. Хотя, ну, понятно, что суд в Гаге, я не думаю, что может в чем-то его обвинить, да, и какой-то принять решение какой-то вынести приговор относительно Вовы Путина, да? но он может не дать ему возможность скрыться за рубежом. Вот это для него самое страшное. Так он соврал манатки и свалил. А сейчас ему некуда свалить, а здесь мы его скалом поджидаем. Я в Самаре, э, все мои знакомые не верят в коронавирус. Ну, и пусть не... не верят. Тихо. Ну зачем пусть, ну, не, пусть верят. Не, Надо не верят? Ну как объяснять -а. людям люди и людям не надо объяснять люди все сами поймут как только вот вы же, понимаете это ватники это ватникам им им грузят эту информацию прикалываются фотки там всякие показывают да там а, ну, я Закупите имею в дем... себе... демотиваторы там всякие, да, и там прикалываются. Для чего они это делают? Это же путинцам за это деньги платят. А ост... остальная глупая масса подключается. Под они это. видят, что это утри... утрирует всю эту тему, и поэтому не считают нужным ее воспринимать всерьез. То есть это сделано для этого. Вот я сейчас хочу сказать. Тут пишут, вы делаете превью, пожалуйста, во сколько вы будете выходить сюда в эфир? Ну, в 22 часа по Москве каждую субботу, я думаю, буду выходить. Это самый простой вариант, а так еще внезапно это может оказываться. На белой березе. Так и все-таки ему нужно подумать. Придумать казнь такую. А а тот... это пыню. Да я не думаю, что есть смысл. если казнь будет такая, которую еще в мире не применяли, то это не будет страшно, понимаете. Что как раз страшно, то есть какая такая казнь, которая осуществляет палач Самсон, например, на колесе, да? вот это страшно. А казнь, которую еще никому ни разу не устраивали, может это вообще красота, одно удовольствие. Вот сейчас новости вышли, если вам интересно, значит во Франции решили выделить бездомным, а здесь их, ну как есть, но они как сказать бездомные, честно сказать, эти бездомные ну, да, живут здесь как малоимущие в России, Ну, согласен. Ну, загибла, Лучка, живут, как здесь. средний класс, который, да, будет, средний класс, еще нет как, так вот больше. они, так они решили выделить гостиничные номера, это раз. А значит, сейчас малоимущим, которые там зарабатывают меньше сколько там? Меньше сколько Меньше тысячи О, да. с чем-то. Ну, в общем, для нас это немало имущие. Здесь им -то тоже деньги, значит, раздавать вот сейчас в это время. Да, сейчас везде начали. А раздавать. у нас объявили деньги. мораторий на сейчас везде. Там 80 где 80% процентов-то будут платить. В какой В стране? Англия. В Англии. да, Борис Джонсон, я думаю, что я, где я слышал, Борис Джонсон выступал, сейчас сказал, 80% будут э, платить зарплат, берут на себя, берет государство тех зарплат, которые платят частники. То есть есть какая-то пекарня, у него наемные рабочие, да? он там их отпустил, вот 80% будет государство платить. Привет, на работе сотрудник неделю назад угорал надо мной по поводу вируса. Вчера не смог выйти на работу, температура каши, говорит, очень плохо. Уже не смеется. Ну да, так Поэтому, оно и есть. Поэтому, ну это не надо никого ну, не даром не Лукашенко сказал, что там в России горит, как ему этот Мишустин заявил в телефонном разговоре. Так оно, оно и есть. Так что они будут пытаться спустить все таким образом на тормозах, просто не ставить диагнозы никакие. То есть будет болеть вся Россия, они никаких диагнозов ставить не будут. Но я думаю, что как раз вот все разойдется как раз к 22 числу. А в России э, люлями гвардейцы будут награждать народ. Денег люди не получат уж точно. Не понятно, так э, делать не только в люлях. Я думаю, что с народа еще что-нибудь соскребут в связи с коронавирусом. Заболел коронавирусом. Плати денег. Да, что за тебя там? Да. Вот сколько людей тебя обслуживают? Там нет персонал, там еще там кто-нибудь вот, Мой отец воин пенсионер до сих пор пор верит на работе. Начальник тоже вроде высшее инженерное образование, такой же верующий, в кавычках. Мне кажется, они уже не пробудятся. Ну, что же я могу? Я, я ничего не могу по этому поводу сказать. Я думаю, что это генетически. Или они себя обманывают, потому что, ну что это военный, что он может? Или они себя обманывают, или они просто генетически такие, да? А может пришло время очиститься? планете этой как-то, я mm -hmm. не знаю, как это по-другому. Ну да, конечно. Потому что, ну, очень многих жалко пожилых людей, которые, так сказать, не могут этого избежать в силу своего, там, иммунитета ослабленного, своих заболеваний, как э, говорится, этих... Э, э, ну, как они? про Ну, заболе у, у, у них заболевания ну, хронические, заболевания, да, да, хронических заболеваний, то есть они просто уже, так сказать, обречены на это получение этого коронавируса а те кто ходит смеется там прикалывается тем самым подвергает э, опасности своих близких там детей родственников ну я не знаю из володы люди приезжают сахар покупать ярославль там цена выросла с 30 до 100 рублей прикольно может от репетиция чего репетиция это, уж это уже само, да, само действие. Причем, я так понимаю, все к заключительной части. Нет, идет. сейчас все еще только начинает развиваться. Нет, с точки зрения этой коронавируса, да, с точки зрения пандемии, а с точки зрения государства российского, это, уже, это уже заключительная нет. часть. Это такой энспорт, я бы сказал, да. Это уже все. Просто, понимаешь, вот эти люди, они не видят то, что у нас здесь происходит. Здесь вот я сегодня сколько раз вот выходила, вот так сказать, в эту на кухню, столько раз слышала, как проезжает машина. Ну да, автонка, автонка. Да, и то есть вот что-то, какой-то текст я не слышу, потому что у нас все закрыто. Да не только закрыто, потому что от дороги мы далеко. Достаточно. Ну, просто и не слышно. То есть слышно, что говорят что-то громкоговоритель. То есть даже не разберешь. Ру. Но машины ездят и, в общем... Сегодня там в одном из городов на побережье, то есть ходит полиция, с ними летает дрон. Я не знаю, какую функцию он выполняет. О, следит, с... чтобы никто не спрятался. они не все Снимает, а он может что-то говорить? Туда даже можно какую-то карту ставить. Не знаю. может, может и говорить. Может. Говорящий дрон тоже У -у -у. прикольный. Ну а что, нормально. Причем здесь, когда обычно потопы случаются то в громкоговорителе только разговаривают там, ну, где-то, где, где более-менее большие населенные пункты, там висят колокола, и вот что-то в них говорят. В ТВ закидывают версию, что вирус в Италии и Китае совершенно разные по тяжести течения летальности. Может быть. Но по факту так оно и получается, потому что вот последние сутки, значит, в Италии скончалось столько людей, от всех умерших по миру 30% процентов получается. Представляешь, это за сутки. Это сколько за сутки? Там очень много. Ну вот за не эти, а прошлые сутки 500 человек умерло. Там а 780, 800 почти. Ну, все ведь по нарастающей. Понимаешь, это что такое? И заболевших очень много. Я слава, по вашему мнению будет пик пандемии. Я думаю, осенью, когда все пики случаются таких заболеваний, конечно, кость. А как же лето, все-таки температурный режим? И что лето... Нет, ну а как убьет то ну, Говорят, -то, что он там 26-25 Во-первых, в России как, как убил? Вот, предположим, даже, даже при 20 умирает этот вирус. Да? Но в России половина территории, где летом холодно в пальто. Что там, как, какой там убьет коронавирус? Какие там 20 градусов, о чем речь? Мальцев так На сколько по времени запасов по жратве у них ну, а они кто, сказали что на 6 лет а значит вообще нет Но ну, если они предложили сформировать запасы еды нужно же исходить из того что мы видим слышим и знаем главный у них по сельскому хозяйству сынок Патрушев предложил регионам запасы еды на два месяца собрать, то очень легко посчитать, насколько. ни на сколько. У них нет никаких запасов. Если он переложил это все, а всегда Госрезерв, это задача Федерации, это всегда государственная задача. А он переложил на регионы, зачем? Затем, чтобы, так сказать, им вот, приказали, а они не сделали. А как они сделают это? У них ни финансов для этого, ничего, никаких ресурсов нет. Мой товарищ вернулся из Индии сегодня, а в Москве даже просто не проверили никак вообще. Да. Это то, что я вот вам говорила недавно в эфире у Вячеслава там на, на народ власти. И там меня чуть ли помидорами, туфлами не закидали, что как же вот так, жена там Мальцева. И я считаю, что, знаете, вот это вот мое мнение, и я тоже много и в свой адрес выслушивала, и имею право сказать, потому что я вижу, что здесь происходит, мы видим, как здесь э, в новостях показывают. Мы, мы выложим, не знаю, сегодня успеем да или нет, завтра? Давай завтра а, да, потому что когда этими грузовыми военными машинами вывозят трупы, трупы, да. понимаете? И при этом ты видишь вот эти вот тупые фотки, которые там с, это, с, с, гречкой, с туалетной там, бумагой, там. с этой гречкой, купите презервативы, чтобы не наплодить таких же, как вы, идиотов. То есть вот это а ха ха, как смешно. Я посмотрю, как будет смешно. Недели две-три, и это как бы... Оно же весь мир охватит. Как можно смеяться? Ну, не верите в это, ну не верьте. Ходите, гуляйте дальше, не запасайтесь ничего. У кого-то средств нет, у кого-то ума нет. Понимаете, для этого можно промолчать. Ну, как можно вот это вот стебаться и прикалываться, когда люди кругом умирают, а медики э, целыми днями, ты посмотри, там у них нервные срывы. Ч человек пишет, вы правы в России всем на всех насрать. Самое Страшно, что в России всем насрать на самих себя. Вот это самое страшное, понимаете? А что на кого-то это еще ладно. Там хотя бы эгоизм побеждал, а не побеждает эгоизм. Потому что люди все, они ручки опустили. Поэтому, конечно, недаром Ленин так комментировал э -э, Джека Лондона «Любовь к жизни». Потому что таких людей-то он не видел, которые так борются за свою жизнь в России, да. По российским СМИ распространяют эпидемию идиотизма. Ну, естественно, да. потому что, когда вы видите фотографию, где, например, там сидит медик в маске, там, ну, вот как они там все сейчас одеты, защищены, и плачет от того, что он видит, от того, что у него там на руках практически умирают люди, которые не могут попрощаться со своими близкими, обречены умирать в одиночестве и после этого еще быть кремированными, понимаете, это не зависит от их воли. И медики это все видят днем и ночью. Вот эти толпы больных людей, несчастных, обреченных. И видеть вот эту вот туалетную бумагу с гречкой, и вот этот ржач постоянный, ну, я не знаю. Вот что можно сказать по поводу наших людей российских? Вы знаете, как аборигены в Тасмании, там ночью очень холодно, а днем жарко. И вот. Многократно описано в различных лекциях и в воспоминаниях и в наблюдениях, что делает тасманский абориген, если он сломал ногу там, или повредил не может дойти до жилья, не может обогреться и вынужден находиться в пустыне. А он просто откапывает себе яму, засыпает себя этой землей, которая пока еще теплая, чтобы за ночь она остыла и он умер спокойно во сне. То есть он не борется, он умирает. Вот так и люди в России, такие же аборигены. Они не хотят бороться, они хотят, чтобы комфортно было. Они хотят подохнуть комфортно. Вот так как можно? Там уже подохнуть комфортно не получается. Жить-то уж подавно. У нас вообще в России какая поговорка? Русскому что за счастье? Когда у соседа беда, вот получается во всем мире, весь мир там... был. Плачет, понимаешь, это, это всемирная трагедия, а эти прикалываются. Ну, это как? ну, у нас пока что для русского хорошо, для немца смерть, поэтому значит, ну, коровы вернутся хорошо. У нас все, э, у соседа беда, э, знаешь, это, это прикольно, это классно, да. хорошее Кстати, настроение. Ух, корова умерла. Да, фильм зараженный в 2011 да. году в ролях Кейт. Уинслет, Джуди Лоу, пророческие о сегодняшней ситуации. Любой фильм об эпидемии или пандемии, он, конечно, пророческий. Когда-нибудь выстрелили? Я в своих передачах очень часто рассказывал про пандемию. Собственно, так и случилось, как и рассказано. Почему? Потому что по-другому быть не могло. Жили бедно, потом нас да. Прикольно. Гречки нет в магазинах последние два дня, не видел вообще. Но зато при этом смеются, ничего. И при этом уже гречку покупают. Вот бы я еще напугал всех хватников, чтобы они не пошли на народное голосование, а потом сковорнули Путина. Путина. Да, это мы и должны работать в этом направлении. Ящур, да, карантин и так далее, чтобы ватники засали. Наша задача, почему путинцы запустили своих тролли, чтобы ватники не засали. в тролле им рассказывают, что ничего страшного, что это все придумали американцы, это все придумал ага. Черчилль в 2018 году. Понимаете? В нашем городке в аптеках нет масок, при этом люди не ходят в масках. Слушайте, у нас, у нас давно давным-давно масок нет. И Я говорила еще когда, месяц назад, там звонила и говорила. Купите, пока есть мимо аптека, ходите регулярно. Да. Зайдите, возьмите, ну стоят они там копеечку, ну пусть лежат. Нет. Ох, дядя Слава! Если бы вы знали, как мы ждем, когда вы придете к власти, столько неправды тогда сможем исправить. А как ее исправить-то? Вот сейчас ну, как да, исправить. Сейчас сколько ну, людей погибнет. Зачем причем? Имеется в виду то, что можно. Действительно. Ну, действительно, когда у нас будут, по крайней мере, элементы народовластия, да, когда мы, по крайней мере, сможем наказать подонков, мы сможем очень много чего исправить. Слава вчера вечер добрый, а когда-то с приятелями общался по поводу того, что когда изменится мир. Я сказал, что как только перестанут показывать футбол, ПТВ, мне кажется, это отвлечение человечества футбол. Безусловно, футбол это некое, а, так сказать, подобие войны. Ну, людям привычно воевать, да, поэтому еще олимпийцы различных в Древней Греции придумали состязание, чтобы отвлекать людей от войны. А вот футбол, это такое же точно отвлечение от э, реальной жизни. Вокруг одни идиоты. Добрый вечер. Ну, я в смысле... Добрый. Смешно да. Футбол пишет и Конечно футбол гораздо лучше чем война Это ну совершенно вот однозначно Вот этот футбол они и смотреть ну В Италию да. вот оно и разнеслось Понимаете вот для меня например тоже пока Непонятно почему в Италии такая смерть. В России эпидемия идиотизма mm -hmm. Фанаты есть Но я точно не фанат футбола Не фанат хоккея Вообще Спортивные состязания меня так какие-то только, только, только может быть шахматы стрельба там плаваешь стрельба. ты хорошо ну есть вещи которые я делал гораздо лучше чем плаваю спортивные некоторые вот что меня так посмотрел не знаю куда тебя занесет может быть в чувство придет в когда гробы Пойдут десятками, сотнями. А они и так идут. В России мор и без всякого коронавируса. Стрельба в Вову Путина. Ой, это было бы вообще мило. Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. Блядь. там в России черт знает, что творится. Италии. Его люди там... Знаете, там в России черт знает, что творится. Он в Италии У него люди там подыхают, помог... <соценно> в мирное время, так сказать, без коронавируса дохнут пачками, а он тут это, не, не заняться своими не может. Пусть, а он пусть маленький может. сыграет в хоккей с вирусом, да, это было прекрасно, посмотреть, как в хоккей с вирусом играет. Чемпионат мира по хоккей отменили за коронавирус. Ну, я думаю, что и Олимпиада. Слушай, я что-то понять не могу, чем, но в, нет. В Японии. Ну, нет же коронавируса в России. А что тогда все позакрывали? Ну, да, что и карантин. Все это и не, карантин? Не, а не не что что случилось-то там? Кра этого, коронавируса нет. Что происходит? Карантин. А по, по какому поводу? По поводу того, что нет. А. Вот, карантин. Потому, потому и нет коронавируса, что карантин. А. Прикольно, да? Вот прям мне интересно. Вот этот эфир надо сохранить как-то в телефоне. Надо будет его оставить. Италия обречена если примет помощь Путина. А какой Путин может когда помощь оказать врачей? Ничего нет, Это просто он метлой для ватников несет. Представьте, Помощник. Италия с мощью той, которая в Италии есть. Медицину да. и итальян, да. и Италии сравнить и России. Тогда чё, почему Кобзон -то рак ездил лечить в Италию? Если блять мог помочь, чем Кобзону не помог? Или Сечева, который ездит, тоже в Италию лечится. У нас в, Ита... у нас в Италии, Господи, у нас а, в России не могут элементарный диагноз поставить там совсем. У нас вообще медицины не осталось никакой. Те люди, которые там работают за копейки, у них внутреннего уже этого состояния нет, вот как у медика, там помогать человеку. То есть это... Там нет этого желания никакого. Они приходят, там чисто отмечаются для галочки. Есть нам единицы, ответственные как бы такие люди, какие-то еще знания имеют. Вот я помню поколение свое, когда э, сколько вот этих э, я не расист, ничего, но люди, которые приезжие, так сказать, да, вот они просто, они, не, они вообще не ходили, они вообще не учились, они перед сессиями завозили там баранов, э, там всякое разное э, вино и так далее. И вот это вот все, все их обучение было. Вот если сейчас эти люди где-то работают, что они могут сделать? Чем они могут помочь, от чего вылечить? Это страшно. В России проведут регистрацию всех врачей и медсестер. То есть они даже не знают, сколько у них есть. А что ты говоришь, тихо. Как она может, тихо, если она не спит? Так, Вячеслав а? как быть сейчас беременным, опасно, но в период пандемии я вообще не представляю, как очень, сложно сложный, вообще страшный, никто не знает, какие могут быть последствия, да? Потому, что... ну, наверное, ну, родильный дом полностью. Не, ну это, если бы мы были вместо Путина, мы могли это сделать, ну, да. да. Это делает, то есть, конечно, нужен, нужен какой-то карантин для беременных отдельно, даже внутри карантина. Слышали информацию, что в Московской области начали больницу строить наподобие ухань. Да уж несколько, какой несколько недель они строят. Да, в коммунарке в этой, или где она там. Ни пиндосов, ни Европе не бывает в российской жопе. Только для Китая наша Русь святая. Да, я помню, это экспромт, да, ха-ха-ха, Путин. Будут... Да, Ой, убежал куда-то кто? Не могу прочитать, не вижу. Короче, Путин. Помоги! Будут кричать на улицах. -а -а. Вячеслав, когда уберут Путина, что значит уберут? Нужно, нужно говорить, когда уберем Путина, кто такие уберут Кто за вас придет и что-то уберет кто его может убрать? Вы что думаете, там Европа или Пиндоса, как он вам рассказывает? Их вполне все это устраивает. Им во как нормально. Да? Но вот есть там какой-то гнилой, да, который качает им нефть, как столько, сколько нужно, качает газ. Надо они его на место поставить. Они что, сильно переживают? Давайте говорит с вами откровенно. Вот вы сильно переживаете за народ Северной Кореи? Ну, наверное, нет, да? Хотя, вот, мне, честно говоря, мне очень часто бывает обидно, но все равно я же не переживаю за народ Северной Кореи, как за народ России. Ну и также американцы, европейцы, похер, есть какая-то Северная Корея, да, есть какая-то Россия, они для них тождественны абсолютно. Вячеслав Вячеславович, как ваше мнение, хуйло мысленно было допущено к власти, что триллионы долларов а, от... Э, Пик нефтяных цен, не допустить народное хозяйство, а наоборот все вывести на Запад. Да кто же знал по поводу пика этих цен. Они могли бы контролировать эти цены очень легко сами. Да, могли бы увеличить добычу, снизить эти цены. Никто, я думаю, про этого гаденыша серьезно-то и не думал. И Боря его назначал, потому что видел ничтожество какое-то в костюме, даже не по размеру, как костюм у него всегда навырос. Ну, смотрит, ну, бегает какой-то, суетится, да, такой паренек, да, угодливый такой. Ну, думает, ну, поставим его Березовский, которому, кстати, вот сейчас 7 лет будет, да, как он погиб, да, там, повесил с него. Я не верю в то, что он повесился сам. Вот. И все ну, смотрят, ну, такое ничтожество. Да? Ну, что ж, он будет слушаться, ему скажут, он будет делать. Нихера! Они как бы забыли исторические параллели и литературные параллели забыли. Да? Так, Вячеслав, про смертность понятно. Я имел в виду, когда гробы... Ну да. В ЗИЛах по улицам поедут. Да, это будет интересно посмотреть на, на лица, вытянувшие из тех, которые сейчас радуются. Узя частный... его в Италию, только они э, на строительстве больницы все украдут и не построят ничего. Ну, для этого и строят, чтобы украсть. А как же. Э, а в эфире где-то остается, вот это остается где-то в эфире? Где? У тебя будет в ленте а... наверху. Путина уберет народ, либо вирус. Да, это точно. Да его, мне кажется, и вирус не возьмут. Его ну, сейчас ну, там чего? так будут вот оберегать. Не, ну, по не смотря Пришла на... если всего... с тренажерного ну, подожди. Закрыли тоже на карантин. В Ашане, в, в крупном отделе... В А, в крупном отделе сегодня был да. гречка по 100 рублей и рис. Больше ничего. Продавцы в масках, кондуктора тоже. Когда революция, когда мы ее начнем делать, да, когда вы ее начнете делать, я свою революцию начал делать давным-давно, очень давно уже. Мне, наверное, жаль. с момента того, как Путин появился у власти, да, с этого момента я и стал делать свою революцию. Путин агент китайского влияния. Сто процентов. Путин царь. Царь. Конечно. царь. Путин деревянный, его только сжечь. Может. Сжечь можно. Есть такая тема, конечно. Да. Сейчас в эфире. Да, спасибо, что смотрите. А если он деревянный, то его можно и переместить. И прибить очень хорошо, да. Да, это сейчас там можно, да. Вариантов много, но опять же, это все так. Так, Чивес рассылает смс-авирусы. Такое чувство, что Путин сейчас пойдут в разнос выгребать будут остатки без а, сдерживающихся конечно а представьте себе сейчас они все это решат с пожизненным путинским правлением все их уже вообще ничего не остановит они вообще не будут ничего бояться они ведь народу можно плевать в морду прям с расстояния полутора метра да как будто он опился слезы комсомолки да и все и ничего не происходит Понимаете? поэтому они будут творить безумие совершенное. Вы это еще увидите. Не дай бог, конечно, если мы не сможем их свалить, если вирус нам не, не поможет. Да. Может так оказаться, что вирус может помочь только кому-то. Да, народу может помочь. А если народ не будет ничего делать, никакой вирус не поможет. Вот будет народ огребать по полной, как последний раз до копейки. Конечно, а так что они из этого и будут исходить. Потому что в любой другой ситуации они в себе уверены, понимаешь? Они не боятся уже ничего. Ни, на, ни, ни черта, ни Бога, ни народа, понимаешь, ничего. А тут то, что от них ну, никак не зависит, то есть здесь-то любой человек может попасть под это, Они, я думаю, что вот как раз они сейчас этого боятся. Поэтому это для мир. них это реально первые, может быть, за последние э, там, много лет, не знаю, десятков лет. Это первый страх для них, который косит всех подряд. Вот же сколько уже там э, людей известных э, заболело коронавирусом. Спасибо, что смотрите. Да здравствует революция, до свидания. Эфир сохранит, Вячеслав, он будет в ленте 24 часа. Он обычно хранится. А потом? потом он пропадает. Ну это же давай, куда-нибудь скинем на YouTube, например. А зачем? Ну, и там, горе, там каждый пусть. день. Да нет, ну пусть будет. Наоборот, тебе сюда надо людей изгонять, чтобы они, они, так приходить не будут в эфир тогда, они будут смотреть потом. Хорошо. Когда это же Хорошо. для этого прямой эфир и да. делается, угу. все, чтобы счастливо. люди сюда Пока. приходили.